С Джосефом, Принцем. Вы видите, что люди Божьи наполнены силой свыше, чтобы исполнять дело Господне. Аминь. У нас есть сила, чтобы исполнить свое призвание. Знаете, Бог не хочет, чтобы его народ был изнемогающим и хронически уставшим. Бывают случаи, когда вы обессилены совсем в неподходящее время. К примеру, Бог дает вам откровение, а вы в глубокой коме. Аминь. Неподходящее время. Или время служить Господу, общаться с семьей, а вы без сил. Вы можете быть молодым и при этом постоянно уставшим. Бог этого не хочет. Он хочет, чтобы вы были наполнены Его энергией, как горящий куст, который горит, но не сгорает. Аминь. Сегодня мы поговорим о секрете Моисея. Книга Второзакония, 34 глава. Последняя глава этой книги. Библия говорит, Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось и крепость в нем не истощилась. Аминь. К моменту смерти он обладал силой и молодостью от Бога. Моисею было 120 лет, и при этом он был сильным. Он умер не от немощи и не от болезни. Всегда находятся люди, которые спрашивают, пастор-принц, если человек не умрет от болезни, то от чего же он умрет? Человек просто испускает дух. Аминь. Итак, каков же секрет Моисея? Как получилось, что он дожил до глубокой старости? И при этом Библия говорит, что зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Если вы что-то не понимаете в Библии, то лучше всего спросите об этом у Господа. Потому что Библию написал Он. Я попросил Господа. «Господь, скажи мне секрет Моисея». И Господь сказал. Секрет в этом стихе. Я снова прочел этот стих. «Зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась». Я сказал, «Я не вижу ничего». Господь сказал, «Секрет здесь, в этом стихе». И он проговорил ко мне, «Зрение его не притупилось». Я знаю точно, что в выражении «зрение его не притупилось» речь идет о физическом зрении. Но знаете что? Тут же Господь проговорил этот стих в моем духе.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 Что Моисей был секретарем при написании пятикнижия, первых пяти книг Библии. Аминь. И эти первые пять книг все говорят об Иисусе, наполнены Христом. Библия говорит: И поношение Христова почел. Конечно, Он не знал о Христе в такой степени, в какой знаем о Нем мы с вами. Аминь. Но Он знал, что Писание указывает на Христа. Правильно? Теперь, следующий стих. Именно этот стих Бог процитировал в «Моем духе». «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Секрет Моисея был в том, что он видел Бога во всем. Моисей видел невидимого. Один очень интересный момент. В переводе короля Иакова вместо фразы «был тверд» стоит слово «претерпел». Господь процитировал мне этот стих, я стал его изучать и увидел, что греческое слово, переведенное «претерпел», встречается только один раз во всем Новом Завете. Я знаю, что в Новом Завете есть много стихов, где встречаются слова «претерпеть», «терпение» и так далее. Но это слово встречается только один раз. Это слово «картерио». Для тех, кто делает записи, «к-а-р-т-р-и-о», «картерио», это слово встречается только один раз и на самом деле. Оно значит «не претерпел», а «стал сильным сверхъестественным образом». Моисей стал сильным сверхъестественным образом. Это слово встречается всего один раз во всем Новом Завете. Аминь. Не знаю, почему это слово перевели как «претерпел». Потому что по-гречески «претерпеть» — это совсем другое слово. Моисей стал сильным. Как? «Видя невидимого Иисуса». Библия дана нам для того, чтобы мы видели. Мы должны видеть, чтобы делать. Потому что если вы будете видеть, делать, позаботиться о себе самом. Это называется плод. Аминь. Мы преображаемся через озерцание. Когда Петр увидел Иисуса, идущим по воде, Петр без всяких усилий и приложения человеческой силы стал как Иисус и пошел по воде и шел по ней до тех пор, пока его взор был направлен на Иисуса. Но только Петр отвел глаза от Господа, он больше не мог видеть его так, как видел его Моисей. Когда Петр стал смотреть на бурю, он начал тонуть. Послушайте внимательно. Когда вы смотрите на Иисуса, вам незачем спрашивать, «Как это будет?» Это не ваша забота. Это работа Святого Духа. Ваша работа – видеть. Слушать проповеди, чтобы видеть Иисуса. Читать Библию, чтобы видеть Иисуса. Аминь. Но, пастор Принц, разве вы не думаете, что просто смотреть на Иисуса – это так непрактично? Разве это было непрактично для Петра? Смотреть на Иисуса, идущего по воде. Что с ним произошло? Он начал становиться подобным Господу. Не своей силой, но Духом Господним. Аминь. Вот как мы преображаемся. Не своей человеческой силой, не своей волей, но созерцанием Господа. Аминь. Так что каждый раз, когда вы приходите в церковь, вам надо иметь желание созерцать Господа. Аллилуйя. Я хочу разобрать некоторые еврейские слова. Мы делали это в прошлый раз, поэтому я спросил, кто из вас был на прошлом собрании? Большинство были. Но остальные... Я думаю, вы все поймете. Изучение Библии на иврите полезно. Первое предложение Библии. Книга Бытие, первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот как это звучит по-еврейски. Читаем справа налево. Итак, «Вначале Бог сотворил небеса и землю». В первом стихе Библии ровно семь слов. Семь — это число совершенства. Знаете, сколько в этом стихе букв? Не считайте, я уже посчитал. Ровно 28 букв. Это число, кратное 7. 7 раз по 4. Ровно 28 букв. Вы заметили? Три слова справа, три слова слева. Центральное слово «алеф» — «таф». Это слово «алеф» — «таф» — не переводится. На самом деле... Эти буквы говорят об Иисусе. АЛЕФ ТАФ. Потому что в книге Откровения, явившись Иоанну, Иисус говорит, «Я есим Альфа и Омега». Но буквы Альфа и Омега из греческого алфавита. Альфа – первая буква, Омега – последняя. Иисус не стал бы говорить по-гречески с евреем. Он говорил по-еврейски. Поэтому Он сказал, «Я есть АЛЕФ и Тав. Самые первые слова Библии говорят нам о том, что Он тот Бог, который создал небеса и землю. Между прочим, в миноре – светильники с семью ветвями. Центральная ветвь, смотрите, три ветви с одной стороны, три с другой, а центральная называется мессианской, или шамеш – служебный светильник. Он служит для того, чтобы зажигать остальные. Они говорят, что Мессия – этот служебный светильник. Шамеш – служебный светильник. Три слева, три справа, и в центре — Алеф Таф. наш Господь Иисус. Альфа и Омега. Алеф Таф. Вот что я еще принял от Господа в прошлом году. Слово «благословить». Посмотрите на слово «благословить». Читаем справа налево. бет рейш -каф. Барак. Благословить. Аминь. Однажды у меня было вдохновение посмотреть значение слова «благословить» на еврейском. Я посмотрел на слово «бет» рейш «рэйш каф». В то время мне уже были знакомы первые две буквы. Первые две буквы — «бет» и рейш образуют слово «сын». Разве не прекрасно, что первые две буквы слова «благословить» значат, что благословляет сын? Без него нет никакого благословения. Аллилуйя! Буква «кав» очень интересная. Еврейские раввины говорят, что когда помазывали еврейских царей или пророков, их помазывали в виде буквы «кав». Слово «благословить» имеет образ сына, который протягивает руку для благословения. Но это слово не говорит, что это за благословение. Здесь приводится глагол «действие». Сын простирает руку. Посмотрим на существительное. «Благословить» — это глагол. Теперь существительное. «Благословение». Что такое благословение? То, чем благословляет вас Господь. Посмотрим на еврейское слово «благословение». Здесь еще одна буква. Бог добавляет «хей». Бог добавляет «хей». Что такое «хей»? Благодать. Сын благословляет вас благодатью. Аллилуйя! Барак. Благословение. Аминь. Аминь. Итак, мы видим того, кто дает благословение. Никакого благословения без Иисуса нет. Но каким благословением Он благословляет вас? Хей! Hey, благодать. Он благословляет вас благодатью. Получается, что первые две буквы в слове «благословить» образуют слово «бар», что значит сын. Так? Вы знаете, что эти первые две буквы, запомните их, Вернемся к книге бытия. Откроем первую главу, первый стих. Это первые две буквы в начале. Сын управляет всем. Бар. Библия начинается с буквы Бет. бар Барешит. Видите это слово? Берешит. Вместе это слово Берешит, что означает в начале? Но если отделить «бет» и «рэйш» от остальной части слова, можете спросить любого еврея. Следующее слово имеет значение «принес». Сын принес небеса на землю. Аллилуйя! Сын начал все творение. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Аминь! Он тот, кто оставил славу небес и сошел на землю ради нас. Аминь! Аллилуйя! Спасибо, Иисус. Хотите еще? Yes. Хорошо. Итак, «барак» плюс «хей» означает, что «сын» благословляет вас благодатью. Аминь. Слово «первородство» я получил откровение на прошлой неделе, когда изучал Писание. Я вам говорил, что очень обрадовался. Давайте я расскажу вам о слове первородства. Многие годы я слышал, что в ветхозаветные времена первенец в еврейской семье получал благословение первородства. Вопрос в том, что это за благословение первородства? В Библии сказано, что давалась двойная часть. Но двойная часть чего? Неизвестно. Говорят, двойная часть всего. Если отец отдавал ему все, то как он мог дать ему двойную часть всего? Двойную часть чего-то. Правильно? Давайте посмотрим на слово первородство. Мы все знаем, что произошло с Исаавом. Исаав был очень голоден, он пришел с охоты. Исаав — это человек, который надеялся на свой лук и стрелы, на свои усилия. Аминь. Исаф пришел к своему брату Иакову и сказал, «Дай мне поесть красного, красного этого». По-еврейски это звучит так, «Дай мне красного, дай красного красному». Имя Исаф, значит «красный». Иаков приготовил красное кушанье, то есть в еврейском тексте «игра слов». Это как шутка. «Дай красного красному». Иаков был очень умным, и он сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал, «Вот, я умираю». Может ли человек умереть от того, что пропустил один прием пищи? Кажется, я задаю этот вопрос не тем людям. Сингапурцы смеются. Спрошу австралийца, «Вы умрете от того, что пропустите один прием пищи?» Спрошу американцев, «Вы умрете от этого?» Сингапурец скажет «Да». Исаф сказал, «Вот, я умираю». Что мне в этом первородстве? Он пренебрег своим первородством. Аминь. Да, способ, которым Иаков и его мать получили первородство из руки Саака, был неправильным. Иаков и его мать, они забрали первородство у почти слепого Исаака. И не забывайте, что Исаф уже продал свое первородство Иакову. Писание говорит, Иаков сказал, «Поклянись мне теперь». Он поклялся ему, «Только ради того, чтобы съесть это кушание». Посмотрим на слово «первородство». На иврите оно звучит «бекура». Вам оно не кажется знакомым? Снова, четыре буквы. Оно очень похоже на слово «благословение». За исключением того, что две буквы поменялись местами. «Барака» — те же четыре буквы, но в другом порядке. Вот как. «Кав» — здесь. Рейш это реш вот здесь. «Первородство» — это благословение благодати. Первенец — это тот, кто получает двойную часть благодати от отца. То есть в жизни ему не придется бороться и бороться за то, чтобы получить хорошее. Не придется трудиться в поте лица. Все к нему приходит без усилий. Покажите еще раз слово «первородство». Четыре буквы, те же самые, но в другом порядке. Евреи говорят, что когда перемешиваются буквы в словах, то оба эти слова означают одно и то же. Но Бог скрывает это для тех, кто захочет искать. Мы видим, что первородство на иврите это благословение. Хей hey, благословение благодати. Смотрите сюда. Когда приходило время Отцу благословить первенца, вот какие слова Он буквально произносил: Да даст тебе Бог Расу Небесную и тук земли. Да даст тебе Бог что? Расу небесную? Что это значит? Что такое раса небесная? Библия истолковывается посредством Библии. Если кто-то скажет, Да даст тебе Бог Расу Небесную, то люди, мыслящие по-плоцки, спросят: «Раса доступна всем? Утром на траве бывает роса. И что это за благословение для первенца? Конечно. В прямом смысле мы находим росу везде. Безусловно. Это значит нечто другое. Не забывайте, что речь идет об особенном благословении. Оно не для всех. Это благословение для первенца. Эта роса должна быть чем-то значительным. Пусть Библия истолкует саму себя. Книга Притч, 19 глава, 12 стих. Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Аминь. Благоволение Господа как что? Как роса на траву. Образ благодати – роса. Вот почему, когда Исаак благословлял Иакова, он сказал, «Да даст тебе Бог расу небесную и тук земли». Благодать важнее всего остального. Приходит исаф и узнав, что Иаков получил благословение первенца, говорит, «Неужели, Отец мой, одно у тебя благословение?» Так сказано в Библии. Исаак начал искать остатки благословения, и ими благословил Исава. Он сказал, «Обратите внимание на изменения». И сказал ему, «Вот, оттука». Иакову он сказал, «Да даст тебе Бог росу небесную, да даст тебе Бог». Но Исаву он сказал, «Оттука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше». Порядок изменился. И к тому же нет фразы «Да даст тебе Бог». Потому что у Исава были неправильные приоритеты. Вы слушаете? И еще. И ты будешь жить мечом твоим. Все будут против тебя, и ты будешь против всех. Так и произошло. Мы об этом знаем из истории. Но также вот что это значит. Да даст тебе Бог. Самое лучшее благословение. Да даст тебе Бог. Вы живете Божьим даянием. Вы живете Божьими дарами. Слава Богу. Будем заканчивать. Бог чудесен. Аминь. Передай мне свою Библию. Слава Господу. Откройте книгу Откровения. Это последняя книга Библии. Сколько глав в этой книге? 22. Самая первая глава обозначена буквой Алеф. Следующая глава — вторая «Бет». Алеф это лидер или глава. И именно в этой главе Иисус говорит «Я есмь Альфа». «Я есмь Алеф. И я есть Тав, первая буква и последняя. Это сказано в первой главе книги Откровения. Вторая глава книги Откровения, Бет. Следующая еврейская буква Бет. Это образ дома. Бет – это дом. Бет – образ дома. Во второй главе Иисус обращается к семи церквям, к дому Божьему. Видите это? Аминь. Дом Божий ⁇ это церковь. Тело Христова, состоящее из многих членов. Вам, наверное, интересно, что я скажу о пятой главе. Потому что пятая буква еврейского алфавита ⁇⁇ Хей! ⁇ Правильно? Это глава для меня. Самая лучшая. Какая славная глава? Моя самая любимая. В пятой главе мы читаем, что один из старцев говорит ⁇ не плачь ⁇ Вот, лев от колена Иудина. Корень Давидов победил. Ангел спросил громким голосом, «Кто достоин раскрыть всю книгу и снять печати ее?» Это закрытое наследие. Аминь. Кто-то должен быть достойным, чтобы снять всем печати. Пока наследие запечатано, люди не могут наслаждаться юбилейным годом. Кто-то должен снять эти семь печатей. Это должен быть Искупитель. Воос, родственник, Искупитель. Кто-то из нашей среды. То есть тот, кто снимет эти печати, должен быть человеком. Потому что Воос должен быть близким родственником. Он должен быть богатым и готовым помочь. Иисус соединяет в себе все эти три черты. Аллилуйя! Аминь! Ангел спрашивает, кто достоин? Иоанн заплакал, потому что не нашлось никакого достойного ни на небе, ни на земле, ни под землей. Затем один из старцев сказал, «Вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил». Иоанн обернулся, чтобы увидеть льва, но увидел Агнца. Он победил, как Агнец. Агнец — это лев. Аллилуйя! Агнец пришел и снял семь печатей. Аллилуйя! И у меня есть проповедь о семи печатях. Каждая из печатей это что-то плохое. Каждая человеческая жизнь запечатана духовными существами. Но Иисус снимает эти печати. Пастор Принц, почему вы думаете, что печати это духовные существа? Библия говорит, что мы запечатлены Духом Святым до дня искупления. Если Дух Святой запечатлевает нас позитивной печатью, то злые духи негативными. Вы живые письма Бога. Каждый, кто рождается на этой земле, запечатан духовными силами, злыми духовными силами. Иисус приходит и снимает эти печати одну за другой, одну за другой, одну за другой. В книге Откровения объясняется, что это за печати. Печать смерти, печать голода, нищеты. Иисус снял их все. Искупленные Господом могут восклицать, «Я искуплен! Аллилуйя!» Мы можем сказать, «Ты искупил нас из всякого колена и языка, и народа, и племени! Аллилуйя! Кровью своей!» Аминь. Где мы это читаем? В пятой главе. Аминь. Вы любите Господа? Yes. Когда Моисей зашел на гору, он что-то увидел. Какими словами заканчивается Новый Завет и вся Библия? «Благодать Господа нашего Иисуса Христа» «Благодать» — это противоядие против проклятия. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа» заканчивается Библия. Аминь, церковь! Что увидел Моисей? Бог дал сынам Израилевым закон из-за того, что они хвалились своей силой. Бог дал им закон, потому что закон дан для того, чтобы показать бессилие человека. А что произошло после того, как Бог дал десять заповедей? Что произошло? Моисей всходил на гору 40 дней и 40 ночей. И что увидел Моисей? Он что-то увидел там на горе. Что же он увидел? Разве Бог потратил 40 дней на разъяснение Моисею десяти заповедей? Не лжесвидетельствуй. Хорошо, Моисей. Следующие несколько дней я буду объяснять тебе о лжесвидетельстве. Нет. О чем же говорил Бог? Божье сердце было наполнено Его Сыном, Иисусом и Его совершенством. Бог говорил с Моисеем о скинии, все устройство которой говорит о славе Иисуса. Моисей спустился с горы и не знал, что его лицо сияло. Он видел только отблеск славы, а вы созерцаете ее во всей полноте в лице Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь, церковь. Слава Господу. Последнее слово. За Богом. И это слово Иисус. Аминь. Иисус. Это первое слово и последнее, и для тела Христова. Настало время вернуться к тому, чтобы проповедовать об Иисусе. Сегодня с Джозефом Принцем. Сегодня я хочу поделиться с вами секретом Сары, жены Авраама. Последние несколько недель мы говорим о разных людях, разных персонажах и тех местах Писания, которые говорят о Божьих обетованиях. Снова напоминаю вам о том, что Бог дает силу слабым. Аминь? Бог не хочет, чтобы вы всегда были уставшими уставшими на работе, уставшими на собрании в церкви, уставшими, когда дело доходит до служения Богу, уставшими, когда дело доходит до вашего бизнеса, уставшими, когда надо идти на работу, уставшими, когда надо поиграть с детьми, усталость крадет у вас благословение. Итак, Бог хочет, чтобы у вас была сила. В свое время вы устанете и пойдете отдыхать, но это будет в надлежащее время. Аминь. Но Бог не хочет, чтобы вы были хронически уставшими. Бог может решить эту проблему. Второе. Бог обещает, что Он обновит вашу молодость. Бог снова сделает вас молодыми, как орлов. Аминь. Орел — это птица, которая обновляет свою молодость буквально. Орел выдергивает у себя все перья, а потом у него вырастают новые. Итак, мы говорили об этом последние несколько недель. Сегодня мы будем говорить о Саре, чудесной женщине из Библии, жене Авраама. И я хочу сразу же кое-что показать вам из Писания, потому что мы все знаем, что несколько лет назад Господь проговорил ко мне и сказал, что каждая женщина христианка, каждая дочь Божья, это дочь Сары. В первом послании Петра, в третьей главе сказано, что женщины – дети Сары. Несколько лет назад я спросил у Господа, Почему дочери Сары? Почему не дочери Руфи или Исфири? Они тоже чудесные женщины. Почему дочери Сары? И Господь сказал мне вот что. Сара — единственная женщина, чья молодость обновилась в старости. И я хочу, чтобы такое же благословение пришло на моих детей. Аминь. Я знаю, что вы хотите получить благословение, поэтому давайте поговорим о секрете Сары. Аминь. В третьей главе первого послания Петра Библия ясно говорит, что христианские женщины, дочери Сары, все мы, здесь присутствующие, семя Авраамова. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. Аминь. В 18 главе, 11 стихе книги Бытие, мы читаем очень интересные слова об Аврааме и Саре. Первое предложение. «Авраам же и Сара были стары». На случай, если вы не знаете, что значит слово «старые», то скажу так, «далеко продвинувшиеся в возрасте. К тому же, Сара в своем возрасте не могла зачать, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Но Бог обновил ее молодость, когда она была старой. Бог изменил ее. Откуда мы это знаем? Мы читаем про это в 18 главе, а уже в 20 главе сказано, что царь Авимилех хотел взять ее себе в жены. А Авимилех не был духовным царем, и он воспринимал красоту Сары не через духовный взгляд. Он смотрел на нее плотскими глазами. Это значит, что Бог обновил ее юность в буквальном физическом смысле. Аминь. Бог обновил молодость Сары, и она снова стала молодой. Каков ее секрет? Кто из вас хочет узнать его? Аминь. Я поделюсь с вами этим секретом. Давайте же сразу погрузимся в Слово Божье. Фразу о дочерях сары вы находите в третьей главе первого послания Петра. В первом послании Петра говорится: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». Тут не сказано, не носите это. Если бы здесь имелось это в виду, то Петр был бы последовательным. Не заплетайте волосы, не носите золотые уборы, не надевайте одежду. Но такого не может быть. Что значит фраза «Да будет украшением вашим не то и не это». Пусть вашей главной привлекательной чертой будет не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Пусть это не будет вашей главной привлекательной чертой, но пусть ей будет сокровенность сердца человека, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Аминь. Бог любит вашу внутреннюю красоту. Бог любит женщин, которые внутри кроткие и мирные. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Повинуясь мужьям, своим. Шестой стих. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Последняя фраза. Если делаете добро, в данном контексте звучит «культивируйте внутреннюю красоту». «Вы дети ее». Так Сара повиновала Аврааму, называя его, как, господином. Давайте вернемся к пятому стиху. «Так никогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя...» Как они украшали себя внутренней красотой? Я вам расскажу, что я думал раньше, хорошо? Когда я видел слова «святые женщины», я вспоминал о святых женщинах, которые были в нашей церкви. Все они были скучными. И у меня было впечатление, что святые женщины из Библии скучные. То есть, они были святыми женщинами, они не использовали косметику. Конечно, косметикой злоупотреблять тоже не надо. Библия говорит о святых женщинах. В качестве примера она приводит Сару, а Сара была очень красивой. Аминь. Что-то произошло. В Божьем порядке вещей происходит так. Если у вас есть внутренняя красота, она проявится и снаружи. Давайте поговорим о секрете Сары. Вообще для нее была характерна склонность к доминированию. Эта черта была развита у нее очень сильно. Откуда мы это знаем? Однажды Бог пообещал Аврааму и Саре, что у них родится сын. Так иногда кажется, будто Бог медлит. Кому из вас хоть раз казалось, что Бог действует медленно? Но он всегда все делает вовремя. Аминь. Аминь. Саре показалось, что Бог медлит, и знаете, что она сказала? Давайте поможем Богу. Вы когда-нибудь пытались помочь Богу? Вот что она сказала мужу. Раз я не могу родить тебе детей, у нас есть служанка Агарь. Войди к ней. Авраам сказал, да, Сара. Должен родиться ребенок. Он сказал, да, Сара. Возможно, у Авраама не было выбора. Значит, Сара была женщиной, склонной к доминированию. До того, как сделать чудо в их жизни, знаете, что сделал Бог? Он изменил их имена. Долгие годы они не могли получить чудо. В течение года Бог изменил их имена. Авраам стал Авраамом. Сара стала Сарой. В год изменения их имен обещанный сын родился. В пределах года. Значит, в этом изменении имен что-то есть. Аминь. Давайте посмотрим на это событие, изменение имен. Они были уже старыми. Аврааму было 99 лет. Бог явился Аврааму и сказал, «Я Бог всемогущий». По-еврейски это «Эль-Шаддай». Я – Эль-Шаддай. Шадай. я эль эльшадай эль Шадай значит «Бог, который обеспечивает обильно», «Который дает более чем достаточно». Аллилуйя! Вот что значит эль Шадай. Могу я услышать «Аминь»? В этом месте Писания данное имя Бога используется впервые. И давайте перейдем к пятому стиху, здесь говорится. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов». Бог изменил не только его имя, но и имя его жены. Несколько стихов ниже. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, скажите Сару, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Значит, Сара. Скажите, Сара. Я благословлю ее. Сразу после того, как ее имя изменилось, Бог сказал, я благословлю ее. Для чего Бог изменил ее имя? Сара стала Саррой. В чем же дело? В течение одного года, когда было изменено ее имя, у Сары родился ребенок. Они были уже старыми. Но когда Бог изменил их имена, с их физическими телами тоже что-то произошло. Что с ними произошло? Почему их имена были изменены? Я вам объясню. Имя Сара. В еврейском языке читают справа налево, как в китайском. Вы видите первую букву, похожую на W. Это буква Шин. Следующая буква Р, наоборот, это Рейш. Маленькая запятая, это Юд. Итак, Шин Рейш Ют Сара Сар значит командир, лидер, господин Сар. Иисус Сар Шалом, принц мира. Вы знаете о том, что каждой еврейской букве соответствует картинка? Можете спросить любого еврея, каждой еврейской букве соответствует картинка. К примеру, Алеф, Вол, Бет Дом. Маленькая буква «Юд». Вы знаете, какая картинка? Рука. Это значит «усилие», «ваши дела». Вы знаете о том, что Бог не хочет, чтобы вы действовали лишь своими усилиями? Он хочет, чтобы вы наслаждались покоем в Его благодати. Бог убрал букву «Юд» и добавил к имени Сары Хей. Вы заметили? Последняя буква в ее новом имени – Хей. Сара стала Сарой. Появилась буква Хей. Имя Бога, посмотрите, «Юд Хэй Вав Хей. Иегова, ЯХВА, Бог взял Хей, дал его Аврааму, и Авраам стал Авраамом. Бог взял другое Хей, прибавил к имени Сары, и она стала Сарой. Хей содержится в имени Бога. Какая картинка у Хей? Хей – это дыхание Бога. Божья благодать. Бог убрал из ее имени Юд, ее собственные усилия. Посмотрите на меня. Бог убрал ее собственные усилия. Аминь. Бог говорит. Никаких усилий. Я дам тебе мою благодать. Сара стала Саррой, а Сарра значит принцесса. Вот вам, пожалуйста, иллюстрация силы слов. Чем больше муж называет жену принцессой, тем больше положительного эффекта будет в их семье. Слова имеют силу. Аминь. Аминь. Это 17 глава книги Бытие. Видите? Теперь откройте 18 главу книги «Бытия». Следующая глава. «Теперь Бог называет Сару Сарой, Больше никакой Сары. Сарра». «Иисус пришел с двумя ангелами». Это явление Христа в Ветхом Завете в предвоплощенной форме. «Иисус пришел к Аврааму с двумя ангелами на пути к Содому и Гаморре. С двумя ангелами Иисус пришел к дому Авраама, к его шатру». Я думаю, это прекрасный оттенок чего-то домашнего. Мне очень нравится история в Библии, когда Господь приходил к людям домой. Например, к Марфе и Марии. Господь пришел навестить Авраама, своего друга, и сказали ему, «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». И сказал один из них, «Я опять буду у тебя согласно времени жизни». Запомните эти слова. Мы к ним еще вернемся. Согласно времени жизни. Хорошо? Хорошо. Отметьте для себя эти слова. И будет сыну Сары, жены твоей. Господь пришел, чтобы принести послание лично. И будет сыну Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Дух Святой поместил здесь эту фразу как пояснение. Как видите, Сара была совершенно обычной женщиной, такой, каковы они сегодня. Она подслушивала. Поэтому английское слово подслушивать начинается с имени Евы, а не Адама. Сара стояла и подслушивала. И следующий стих. «Когда она услышала, что у нее будет сын, Сара внутренне рассмеялась». Обратите внимание на то, как она рассмеялась. Она не захихикала? ха ха, -ха. Она рассмеялась внутренне, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, удовольствие?» «И Господин мой стар». Я вам скажу, почему этот стих очень важный. Потому что Дух Святой использовал этот стих в третьей главе первого послания Петра, сказав, что Сара называла Авраама господином. В этом стихе мы наглядно видим, как Сара называет Авраама господином. Это значит, что Дух Святой учит нас на основании этого утверждения о Саре. Мне говорят, пастор Принц, вы часто проповедуете на основании этого стиха. Да, потому что на основании этого стиха Дух Святой учит весь мир. Вы слушаете? Когда Сара услышала о том, что у нее будет сын, что она сделала? Рассмеялась внутри себя и сказала, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, удовольствие и господин мой стар?» Она назвала своего мужа господином. Обратите внимание, она сделала это внутри себя. Внутри себя она назвала его господином. Разве это не прекрасно? Аминь. Это было сделано не на показ. Она достигла состояния покорности мужу и на самом деле считала, что он ее лидер. Она считала так внутренне. И Дух Святой записал в Библию ее внутренние мысли. Она даже рассмеялась внутренне. Она рассмеялась внутри себя. И сказал Господь Аврааму, от чего это рассмеялась Сара. Господь был снаружи, но Он услышал ее внутренний смех. Аминь. И в Писании сказано, есть ли что трудное для Господа? «В назначенный срок буду я у тебя согласно времени жизни». Опять эта фраза. «Мы вернемся к ней». Это важная фраза. «И у Сары будет сын». Сара же не призналась и сказала, «Я не смеялась, ибо она испугалась». Но он сказал, «Нет, ты рассмеялась». Поэтому, когда родился ребенок, его называли «смех». Исаак значит «смех». Знаете, когда в доме царит благодать, в нем много смеха. Думаю, вам надо сделать это своей целью, чтобы ваши дети смеялись и смеялись много. Я забегаю вперед. Позвольте мне прямо сказать вам, что я хочу показать здесь кое-что. Обратите внимание. Читаем 14 стих. «Если что трудное для Господа, в назначенный срок я буду у тебя», — сказал Господь. «Согласно времени жизни и у Сары будет сын». Что это за время жизни? Я вам сказал запомнить эту фразу. Что это за время жизни? Пастор Принц, это значит «надлежащее», «назначенное время». Но тут сказано, «в назначенный срок буду я у тебя, согласно времени жизни». Очевидно, что это два разных еврейских слова. Здесь говорится о назначенном времени. Поэтому время жизни — это неназначенное время. Бог говорит, «В назначенный срок буду я, согласно времени жизни, ты родишь сына». Что значит «время жизни»? Бог говорит, «В назначенный срок буду я у тебя, согласно времени жизни, и у Сары будет сын». В английском языке у нас есть подобное выражение. Оно значит, «Когда ты будешь наслаждаться жизнью, ты родишь сына». Аллилуйя! Аминь! Когда вы наслаждаетесь своим служением, Бог созидает церковь. Когда учителя воскресной школы радуются детям, радуются в Господе, получают удовольствие от процесса обучения. Дети будут с жаждой принимать слова учителя. Аминь! Аминь! Бог говорит, когда ты будешь наслаждаться жизнью, Сара родит сына. Аминь! Аллилуйя! Что говорит Сара после того, как она внутренне рассмеялась? Мне ли иметь сие утешение, удовольствие? По идее, она должна была сказать, Мне ли, когда я состарилась, иметь сына? И Господин мой стар? Но нет, она говорит, Мне ли иметь удовольствие? Вам понятно, о чем идет речь? Господь говорит вам, идет ли речь о рождении ребенка или о результатах в служении, результатах в работе, результатах в бизнесе, результатах в семье. Бог говорит вам, наслаждайтесь Господом. Если вы организатор, наслаждайтесь Господом в этом служении. Аминь. «Когда я проповедую, я наслаждаюсь моим Господом Иисусом». В момент, когда вы перестанете наслаждаться жизнью, вы перестанете приносить результаты. Аминь. Господь говорит, «Наслаждайся жизнью, получай удовольствие». Аллилуйя. Наслаждайтесь тем, что вы делаете, и тогда придут результаты. Аминь. Будем заканчивать. Последний стих. Дух Святой очень много говорит о Саре. Не так много женщин вошли в Божий зал славы. В 11 главе послания к евреям» в этой галерее славы упомянуто много мужчин. Но Дух Святой никогда не забывал о Саре. И вот в этом зале славы, откройте «Послание к евреям» 11 главу, прочитаем 11 стих. Дух Святой сказал, «Верою и сама Сара, будучи неплодна, «Получила силу к принятию семени». И слово «сила» в этом месте — «дунамис». «Дунамис» — греческое слово, от которого образовалось слово «динамо» — «динамит», «динамичный». Аминь. Она получила «дунамис» к принятию семени и не по времени возраста родила. Дух Святой упомянул о том, что она родила ребенка не по времени возраста. Аминь. Бог даже дал ей новое тело, и она выглядела очень хорошо. Потому что, слушайте внимательно, вот он ключ, ибо знала, что верен обещавший. Но, пастор Принц, я не понимаю, ведь она родила благодаря своей вере, так? Послушайте, вот ее вера. Она сказала, Бог верен. Каждое благословение, которое я имею, зависит не от моей верности, а полностью зависит от его верности. Если бы благословения зависели от моей верности, то не прошло бы и одного дня, как все они закончились бы. Аминь. Аминь. Если бы все зависело от вашей верности, то к вечеру все благословения закончились бы. Но если ваши благословения зависят от верности Бога, вы их обязательно получите. Аминь. Когда вы считаете Бога верным, вы стоите в вере. Верою Сара получила. Но Сара смотрела не на свою веру. Сара смотрела на верность Бога. Она считала Бога верным. И Бог считал ее человеком веры. Вам не зачем смотреть на свою веру. Достаточно ли у меня веры? Достаточно ли у меня веры? Верен ли я? Верен ли? Нет. Считаете ли вы Бога верным? Когда ваш взгляд должен быть сосредоточен на Господе, Он смотрит на вас и говорит, «Вот женщина веры». Женщина веры – та, которая считает Бога верным. Могу я услышать аминь? Знаете что? Все, что вам нужно. Когда Сара приняла благодать, она сказала, Ребенок родится не благодаря мне. Он родится благодаря верности Божьей. А пока я буду просто хорошо проводить время. Бог не хочет, чтобы вы наслаждались только лишь целью. Скоро Рождество. Когда оно придет, я буду наслаждаться жизнью. Нет, нет. Бог хочет, чтобы вы наслаждались путешествием к цели. Радость. С радостью вы будете черпать из кладези спасения. Знаете, в радости есть сила. Когда Исаак собирался дать благословение своему сыну, самое лучшее благословение, благословение первородства, он сказал, «Пойди и принеси мне пищу. Пойди и принеси мне питье. У меня должен быть счастливый дух до того, как я дам благословение». Когда вы наслаждаетесь жизнью, это очень сильно. Нет елей радости, нет помазания, когда вы печальны. Пастор Принц, но в Библии сказано, что Иисус стал мужем скорбей. Контекст этого стиха. Иисус был мужем скорбей только на кресте. Он не мог доверить это дело ангелу. Он сам, Бог, Я есть. пошел на крест ради вас. И Его жертва совершенна. Вы спасены и спасены на всю вечность. И знаете, что еще? Сегодня, если основанием всех ваших благословений вы считаете верность Господа, все ваши благословения в безопасности, но если вы смотрите на свою верность, верен ли я? Верен ли я? Вашей веры никогда не хватит на то, чтобы принять все, что у него есть. Но слава Богу, в послании к Тимофею есть прекрасный стих, в котором говорится, если мы не верны, он пребывает верен. Аллилуйя! Благодаря Ему поток обеспечения не прекратится никогда. Аминь.